Привет всем! Сегодня я приехал в гости к своему хорошему другу, очень-очень интересному предпринимателю Егор Руди, основатель Profi.ru .ру и ProRemont.ru, серийный предприниматель. Профиру в этом году делает 25 миллиардов рублей оборот, компания оценивается в 200 миллионов долларов. Егор Руди один из самых результативных предпринимателей в сфере маркетплейсов. Он создал платформу для всех разных услуг, которые есть в России и смог реализовать бизнес-модель, которой нет второй в мире. Попал в программу «Тысяча предпринимательских кадров», где люди вот такие же, как и ты, скажем так, «on mission евангелизации предпринимательства создали программу, это был Сергей Борисович Чернышов, Центр корпоративного предпринимательства при Высшей школе экономики. По результатам мне сделали предложение практически все предприниматели, которые там были. Вот. Вот в тот момент, я считаю, у меня такое, появилось такое жгучее желание стать предпринимателем, потому что там как раз вот реально они здорово сделали, что постоянно они задавали какие-то такие, знаешь, очень экзистенциальные вопросы, например, кто такой предприниматель, или чем предприниматель отличается от бизнесмена. Или или предпринимателем рождаются или становятся вот это вообще, кстати, этот вопрос просто убойный, потому что он меня потом волновал много-много лет, то есть он постоянно возникал, я, знаешь, как такой цикл в голове крутится, как пластинка, потому что я реально у меня был животный страх просто, уже мне реально очень хотелось стать предпринимателем, но но я все время думал, блин, а может реально рождаются и, может быть, я не рожден то стать предпринимателем. Что есть, в принципе, с точки зрения научной доказательной базы, единственное, есть генетическая предположенность, толерант, толерантность к рискам да. и э, потребность неопределенности. Потому что у каждого человека есть баланс между определенностью и неопределенностью. Потом меня много раз спрашивали э, про, про предпринимательство и так далее, я пытался понять, все-таки кристаллизовать эту мысль про того, ну, как, кто может быть предпринимателем, что важно. И я сам дошел до этой мысли, что единственный инвариант, э, ну, единственное, что реально у всех одинаково, это толерантность к рискам. Смысл в том, что наши страхи, они э, эволюционно обусловлены. Всех, кто не боялся, их всех съел тигр. Сейчас э, у нас на порядок меньше опасности для жизни. И наши страхи, они, они, для другой жизни были созданы. И берет, я реально рекомендую задавать вопрос. Это сейчас угрожает моей жизни, нет, не угрожает, и поэтому можно просто брать и делать. Публичные выступления, э, страх номер один, еще больше, чем смерти. Да. Слушай, с выступления вообще интересно, то есть я с одной стороны как бы чувствую себя уже более-менее нормально, когда ты там 20 й 50 й 100 -й раз, да? Первые 15 секунд, вот, знали бы люди, что со мной происходит. Мозг парализован просто, просто парализован. не знаю, как у тебя, я, я смотрю, у тебя куча выступлений. То же самое, все равно, и страх никуда не уходит. Кстати, даже э, сколько уже компаний я создал, да, и каждый раз опять, да. да. Вот в, в этом году я, когда открывал компанию в Германии, 30 ночей не мог спать. Ну вот просто меня выколбасило так, что... И было бы странно, если бы этого страха не было, если сомнений бы не было и так далее. Это было бы тоже странно. да, Маркетплейс да, считается, это тоже мало кто знает, такая да. правда, которую мало кто знает одна, это самая лучшая, ну, считается самая лучшая бизнес-модель, которая вообще есть в мире, да, соответственно, хотя все говорят, очень все любят. говорят, все посредники, посредники надо, да. на самом деле, посред... самые крупные компании в мире, которые есть, они посредники, да. Посредники. Кстати, вот эта культура пока еще очень мало, хотя в Америке сейчас даже ну, считается странно если у человека нету какого-то бизнеса, даже, да, в России очень ревностно реагируют обычно, да, на да. какие-то такие вещи.